Привет, друзья! Поздравляю вас, что вы сегодня составляете костяк самой быстрорастущей компании в мире. Когда простым общением с людьми становишься для них решением того, как вырвать себя из водоворота надвигающегося безденежья в условиях нарастающей безработицы и экономического кризиса. Интересно наблюдать, как в Краудван меняется настрой человека на успех, пересматриваются мечты и цели, чего добиться, каких высот достичь, и рождается желание помочь всем. Так и есть. Это сегодня лучшая возможность изменить свою жизнь, превратить свою мечту в реальность. Готовый, под ключ, международный, цифровой, легальный онлайн-бизнес всего за 100 евро. Начните заботиться о другом человеке, о тысячах других людей. Вам воздастся сторицы. Вас обязательно услышат те, кто ищет шанс, которым вы уже воспользовались. Разговаривайте с людьми, помогайте им раскрыть глаза на новые горизонты, щедро и честно делитесь информацией. Люди устали от неопределенности. Расскажите им о возможности изменить свою жизнь, примкнув к миллионам таких же, как он в Краудван. И просто начните строить свой бизнес. Ведь Краудван – это феноменальные возможности. Для каждого, и если вы готовы действовать вместе с нами, то вы обречены стать успешным.